Привет, друзья! Вы купили вышивальную машину и полагаете, что все уже случилось? Но нет, к вашей вышивальной машине можно докупить различные полезные аксессуары. Один из таких полезных аксессуаров — мега хуп пяльца, позволяющий увеличить имеющееся поле вышивки. В комплекте идут сами пяльца, два шаблона, держатели к шаблонам и ткани а также краткая инструкция, которая поможет разобраться тем, кто уже давно вышивает, и, скорее всего, задачи тех, кто мало знаком с вышивкой рисунков, превышающих размер максимального поля машины. Из всей комплектации вопрос у пользователей вызывает наличие двух шаблонов. Если прочесть инструкцию, то сразу станет понятно, что вам понадобится только один шаблон фиолетовый, если ваши машины 8-й, 7-й серии и Бернина Артиста 200, и шаблон оранжевый, если ваши машины 6-й, 5-й и 4-й серий. Прежде чем приступить к работе с пяльцами, нужно четко понять, что заявленный размер 150 на 400 не позволит вам вышить рисунок такого размера. Это размер, в который вы можете вместить 2 или 3 отдельных рисунка вышивки и вышить их, не перезапяливая материал, что не просто облегчит процесс стыковки, а сделает стыковку точной. Я сторонник движения от простого к сложному, поэтому первую работу с пяльцами решила сделать, используя встроенные в машину рисунки вышивки. Я не буду заострять внимание на технологии, поскольку это видео демонстрация возможностей машины. Скажу только, что поскольку дизайн не плотный, ткань стабильной и стягивание будет минимальным, я выбрала для работы отрывной неклеевой стабилизатор плотностью 26 грамм и клей-спрей. Стабилизатор достаточно тонкий и быстро рвется, поэтому натягивая его на такой большой поверхности, я постукиваю пальцами о стол, а не тяну его. Добившись нужного натяжения, закручиваю винт. Ткань обычный сатин, по всей длине ткани я начертила базовую центральную линию. Наносим клей-спрей на стабилизатор и размещаем ткань, ориентируясь на центральную линию. Размещаем примерно, нет смысла подгонять точно. Это мы сделаем, используя функционал машины. Все готово, перемещаемся к машине. Выбираем подходящий бордюр, указываем машине, что работать мы будем в пяльцах Мегахуб и активируем функционал вышивания бордюров. Теперь самое время с точностью до миллиметра разместить бордюр вдоль нарисованной линии. Ну, это совсем простая задача, учитывая, что в моей машине есть функция Pinpoint. Выбираем размещение по растровым точкам и позиционируем рисунок. После выбора первой верхней точки на экране появится предложение передвинуть пяльца в положение 1. Это делается легко и просто. Сожмите ушки держателя пялец и передвиньте пяльца на себя. С помощью регуляторов, расположенных на корпусе машины, а также опуская и поднимая маховое колесо, переместите дизайн, совместив центральную точку на экране монитора с нарисованной линией. Если вы не в курсе, как работает пинпоинт, то смотрите другие ролики в плейлисте «Мастер-класс» и «Технологии вышивки». Там подробно все описано. Добившись точного расположения, зафиксируйте верхнюю точку и то же самое проделайте с нижней. При выборе нижней точки машина предложит переместить пяльца в позицию 3. Точно так же зажмите ушки, не свои, и передвиньте пяльца. Проделайте с нижней точкой те же манипуляции, что вы проделали с верхней. Зафиксируйте ее и выйдите из режима позиционирования. Машина тут же предложит вам передвинуть пяльцы в положение 1, что делать вы уже в курсе. А теперь можно запускать вышивку. В процессе вышивания машина остановится и попросит вас передвинуть пяльца во вторую позицию. Действие для вас уже знакомое. Главное, не бойтесь, даже если вы перепутаете или не зафиксируете пяльца, машина не начнет работать, пока не будут выполнены все условия. И да, прежде чем передвигать пяльца во вторую позицию, нажмите кнопку обрезки нити. Вышивая бесконечные бордюры на бернина, можно также бесконечно долго рассказывать, как это легко и просто. Закончив вышивание первой части, перезапяльте материал. Хочу обратить ваше внимание на то, что если вы аккуратно оборвете ткань с вышивкой по краю стабилизатора, то вам не придется перезапяливать стабилизатор, просто заклейте отверстие с помощью куска стабилизатора и клея спрея. Теперь возвращайтесь к машине и с помощью функции pinpoint совместите точку начала вышивания бордюра с местом на ткани. Уверяю, совмещение будет точным, какой бы длины бордюр вы не вышивали и сколько бы вы ни перезапяливали материал. Всем хорошего дня, подписывайтесь на канал и ищите меня в соцсетях, где я смогу ответить на все ваши вопросы.